Довольно-таки интересная херня сейчас была, да? что это сейчас было? А я тебе сейчас объясню, уважаемый мой подписчик или просто гость, который зашел посмотреть данное видео по этой игрушке, потому что я в нее играю довольно-таки давно, и ты это сам видишь, ранг 33. Ну где-то уже с... полгодика уже точно есть. Вообще я увидел, когда вот был эвент на персонаже Оверлорд, но это надо будет зайти в новости и все посмотреть. А поэтому всем привет, с вами Fazer Kif и мы сегодня продолжаем играть, а, как там ее её... сейчас скажу, Chine ah. Chronicles. Поэтому как бы Продолжаем в играть, потому что я как бы что-то уже захромотал, не помню, Была у меня там, было у меня видео по ней или нет, и записывал и выкладывал вообще. И тут я заметил, что появился такой человечек, даже не знаю, подписчик ты мой или нет, конечно я список не могу посмотреть, потому что мне либо это долго заходить, либо просто некогда. А я, как известно, занимаюсь таким делом, как поиском игр. А это довольно-таки долго. Потому что, чтобы вас заинтересовать, привлечь к себе внимание, к своему каналу, это довольно-таки сложно. Очень. Не каждый, ну, просто не каждый захочет это все делать. Сидеть и смотреть список. А как бы для меня это должно быть такое уже обыденное дело, да? Ну нет. Даже для меня это бывает сложно. Потому что пока найду игрушку, потом в нее захочу сыграть. Потом разберусь, что в ней да как. И только после этого начну съемку. И вот с каждым таким иностранной игрой, вот например даже вот такие на японском, потом на китайском бывает. Одна, но к сожалению ее нету нету на канале и не будет потому что я хочу ее проходить для себя там надо более углубленно все задумываться прям продумать каждую свою, свою стратегию и хер ты что там сделаешь вот поэтому как-то я ее не выложу и вы не увидите при все своем даже при моем желании вы ее не увидите. Вот когда у меня, например, там будет хотя бы 500 подписчиков или 1000, тогда я раскрою карту, да, что это такая игрушка, которую я вам сейчас тут такую рассказываю, интересная такая. Но вы ее точно не скоро увидите. Ну и вот. Был такой вопрос от... Подписчика, но буду считать тебя подписчиком. Потому что кто пишет, тот по-любому подписчик. А если просто случайный гость, то значит ты следишь за этим данным ответом, который я тебе еще. Ну, который. за данным вопросом, который ты мне задал. Ох, знаю ли я лучше японский, чем английский? Нет. Японский я знаю чисто так, чтобы почитать его, собственно. Поэтому что-то на нем сказать, что-то рассказывать на нем, я, к сожалению, не смогу. Как бы я понимаю, собственно, что мне от меня требуется, куда что нажимать, да спокойно, и как, ну, что задания выполнять, какие именно, и что там требуется. И это я смогу понять. А вот если разговаривать, то, к сожалению, нет. Хотя, если буду в Японии, то... Пару фраз придется все-таки высказать. Английский я знаю чисто на своем профессиональном уровне. Своем образовательном, который я получал образование, я знаю чисто на, нё, на, на этом уровне. Как бы базовые знания тоже имею. Базовые знания имею, да? И разговаривать я могу только на своем профессиональном. Повторюсь, вновь. Как бы это тавтологии не звучало поэтому вот тебе и мой ответ японский знаю для чтения и английский знаю на профессиональном уровне поэтому надеюсь твой вопрос исчерпан смысла и уже ты получил на него ответ Эх, ну что вам ну, вот я собственно как бы тут что-то я хотел а вот кстати то самое. Сейчас проходит ивент на персонажи Persona 3 и Persona 5. Как это, в чем тут разница, я не знаю, потому что я не смотрел данное аниме, хотя оно у меня есть в списке запланированных, и я его должен посмотреть, по крайней мере. Там ну, много спойлеров, было я видел его, данные спойлеры я их посмотрел, мне понравились, и как бы я хочу посмотреть его. Но... Руки не доходят. Руки, глаза, ноги и так далее. Не доходит все. Как бы меня эта игрушка чем зацепила, это тем, что тут вот можно вот так персонажа перетаскивать. Поэтому вот так-то она прикольная. Потом будет вот сейчас с вами, вот, посидим поиграем немножко, я перейду на другую игрушку, там тоже с вами поговорим, пообщаемся. Вкратце хоть немножко, потому что данный ролик был создан для вопросов, которые появлялись на моем канале. К сожалению, группу ВКонтакте я забросил, потому что мне как-то не захотелось его продвигать, там что-то с ним делать. Потому что слишком много это сейчас мороки для меня. Я один, собственно, ничего не смогу сделать. Мне нужны люди, по крайней мере Которые смогут со мной что-то сделать В ней Одному это довольно-таки сложно Хотя есть такие люди, я знаю Даже с ними встречался Они, собственно, сами Начали продвижение своей группы как бы Один администратор, один модератор и один там за все, короче Отвечающий И все делает И ему, конечно, за это большой респект Уважуха но я, к сожалению, не могу один. Мне нужны люди, на которых можно, так сказать, скинуть эту ношу и самому заниматься каким-то другим делом. В общем, тут вот я вам сейчас расскажу, что происходит. Короче, сейчас данные ну, герои пришли в храм, который был разрушен давно, связан при неизвестных обстоятельствах, там по истории что-то случилось и собственно они нарвались на нечистую силу, которая здесь была и сейчас они с ней сражаются главный герой идет с хранительницей и пытаются они закрыть собственно Портал, который все это делается, и найти, естественно, источник, который, который высвобождает данную, данное зло. Вот. Ну, без музыки, конечно, скучно, потому что я ее отключил за авторское право. И позже я вот сейчас вот доиграю и Потом быстренько поставлю на паузу. Для вас это будет мгновение. Я поищу быстренько у себя на канале. Если оно, конечно, будет видео, то я вам даже вот, повторюсь второй раз, как бы, что mm. ми, меня один раз забанили. Ну, ролик просто замутили за авторское право, которое, собственно, я и не нарушал. Хотя я уточнял, что ролик, то есть ну, как бы, звук-то взятый из игры, но нет все равно как бы блять, ну ты это ты нарушаешь тут авторское право как-никак поэтому мне как бы сейчас тут без звука а то что было в самом начале я не знаю что-то появилось у вас там промучалась проралась какая-то музычка тоже наверное замутят. Хотя, если она будет, то я, естественно, оставлю в описании под, под видео, что это за данная композиция была. Если ты уже знаешь, то молодец. Че, я только это, это одно задание выполнил. Короче, выпал, надо было всего лишь зачистить три локации. Это, естественно, ежи. Если ты мастер, ну, если ты прям вот любитель, и профессиональный игрок Ну как бы сказать профессиональный да Хоть даже и профессиональный Если знаешь что такое слово ежи то Ты уже понял О чем, почему я здесь сейчас зациклен А если ты так просто пришел Посмотреть и не знаешь термины, Терминологию РПГшек То милости просим тебе Ко мне на канал Собственно задание ну, Ежи надо Выполнять, это ежедневное задание, как я тебе сейчас повторюсь. Тут мне надо вроде как, так если сейчас не ошибаюсь, провести улучшение персонажа. Ну это конечно легко, легко, но это не просто так, провести улучшение. Улучшение я сделаю, вот сейчас сделаю, а вот я вам скажу, задание не выполнится. Она просто не выполнится. Даже сейчас вот вам покажу. Потому что я перевожу, так сказать, вот как говорят, корявый, пер... корявый перевод. Я вот сейчас улучшил, да? А задание-то не выполнится. Смотрите. Ну, видите, я же сказал, корявый перевод. Я не то сделал. Хотя я смотрел-то вот на это, на денежки а выполнилась, то вот это первое. Да, вопрос, что я сделал не так? Молодец, молодец, все, давай, собирайся. Так, и сейчас мы, собственно, с вами перейдем на другую. Хотя давайте сейчас до конца выполню это задание. Игры я ищу, собственно, непосредственно, как бы не российского произведения вот они встретились с охранниками, которые были ну, со стражей, которые были отправлены сюда, также для очистки. После их начинают уже кромсать, все убивать. И тут появляется злодейка, которую мы виделись довольно-таки давно. Она потом скрылась у нас там с боя. Она типа посчитала нас сильными, хотя все равно мы считали для нее мы все равно слабые. И уже где-то под конец мы появимся, блядь, контакт. Вот начинается обычный диалог, типа, да, и да, как, вы, как вы нас так нашли, вы понятия не имеете. Что вы, вы-то нас изгнать-то, у вас сил-то не хватит, того, чего уверены в этом. Ну, что-то в этом подобное. Подобие вот, вот эта синеволосенькая, она говорит, что у нас какой-то у нас есть предмет, который может их изгнать. Она сейчас населяет страх на нас. Как бы их, да, их тут двое. Вот тот был главный пиздюк, который контролирует ее. Кстати, если вы как бы насколько вы можете слышали и знаете, есть анимешка. Вы можете ее смело сейчас посмотреть. Ну, если она, конечно, ещё... Она, конечно, вышла. Но видел я релиз как год назад, вроде как. Да, год назад был. Поэтому вы можете сейчас ее найти, посмотреть и уже знать, что да к чему. Но я говорю, я аниме не смотрел. Так же, как и персона Persona... 3 и персона 5. Который тут прям в ивенте у нас светится. Поэтому если вы знаете, то заходите, смотрите. Мы, пожалуй, будем смотреть. Какие у нас тут бои. Вот эта рулеточка определяет. Ну вы уже сами поняли прекрасно. Что вот эта рулеточка она определяет, какие нам навыки попадутся. Может не из приятных, а может приятных. Что там? Кто? Щит. Не, мне нравилась Альбеда. Она давала как бы защиту для всей команды. А тут она. А это не дает. Она чисто на удары Ладно, нормально. Вперед. Вперед меняетесь вместе бить. Кстати, вот этот у меня генерал, она мощная, она поэтому и посередине стоит. Вот те два, вот этот пацаненок и да, вот она. Они у меня находятся в запасе. Если вдруг что случись с главными персонажами. Давай быстрее. Вот сейчас, кстати, я посмотрю на тот ролик, если, конечно, он у меня есть, я его выпустил. Поэтому, ее долбить-то. А. Пропускаем все это. Третья глава закончилась, переходим к четвертой. Вот так и их можно быстренько пройти, если, конечно, у вас есть топовые персонажи. А если у вас их нет, то вы сами виноваты. Что ж, сейчас я быстренько вернусь, посмотрю, есть ли у меня тут ролик. Нет, к сожалению, того ролика у меня нету, значит, я его не выложу. Также вы можете тут добавлять в друзья, я, конечно, добавляем тебе. Все, у нас появился лучник, это хорошо. Ну давайте покажите. А, стрелок это так по луку понял вот это я бросил, ну перестал заходить уже в игру как, там буквально на неделькой на неделю или две когда был ивент вот на персонажей э, как они называются -то? стражи барьера вроде хотя нет могу ошибаться э, сейчас может вам еще одного персонажа покажу вы сами поймете кто только одни, как бы вам объяснить -то. Сейчас я успел, там было мое ID. Попробую как-нибудь так остановить, деликатненько, записать его, потом скачать эту игрушку, меня добавить друзья и будешь пользоваться моим персонажем, как бы дополнительным, в дополнительную силу. Но предупреждаю, я могу менять персонажа главного, причем. Сейчас у меня стоит генерал. Мне поменять этого генерала как-то не составит труда. Я могу даже поставить вот эту малень... этого зверька. может вот это... этого мага, может этого паренька поставлю. Хотя парень он слабый, поэтому мне его смысла ставить нету. Так, это у меня второй отряд. Чисто вот одни маги. Дальний бой. Если есть дальний бой, считать что ты победе Прям вот вообще дичайшей победе Вот. Так, сейчас кого быстренько поставить. Заодно посмотришь, какие у меня персонажи тут есть. Все в основном вот игровые. В а, у меня же распределение стоит. Вот. Так попроще будет. Вот, такие все в основном персонажи, но мне их продавать неохота, потому что они красивые, мне нравятся. А то, что мне нравится, я продавать не собираюсь. Хотя место занимают, надо делать что-то. Блин, где ты? Если я как бы... Ну, я постараюсь найти... А вот. Да, блин, ты мне информацию покажи. Вот, вот еще одна, и все, больше я никого не смог получить, потому что не хотел заходить попросту. Блин, теперь ищи, называется. Лидер, вернись, вернись. Так, где она, блин, потерял что ли? Альбина, блин, значит потерял, потерял, потерял. В смысле? ты мой, мой. Так, значит тебе надо на поставить, да? Альбина нельзя использовать, да? Понятно, уже используется. Вот. Как бы дополнительная сила. Все, вот, вот такие у меня персонажики. Так, сейчас мы постараемся кого-нибудь-то поменять. Нам нужен хил. Хил это у нас вот. Понятно. Хил у нас там маг не будет. Нам нужны кто-то из этих чтобы поменять, но при этом пяти или 4 звездочки. Ой, ой, ой, ой, ой, -ой. Такого, чтобы ой, что 300 1700 ой, ой, ой, ой, на 2 800 это чё значит больше у нас будет так тебя запомнил лучники они слабые в броне но сильные в атаке 4 5 5 лучше Конечно же, 5 звезд это прям ну, не... бессмертная такая классика. Чем лучше в звездах, тем, конечно, лучше в атаке. Да, правильно я все-таки сказал. Так, давайте сейчас возьмем тогда... Тебя возьмем. После поставим тебя. Вот. Лидера мы, конечно же, поменяем. Лидер у нас будет... А лидер будет... Хилл, ладно, убираем. Ой, кого бы в лидера это поставить? Что если вдруг меня возьмут? Руганы. То они хотя бы не так обидно было. даже не знаю 59 все в принципе хотя ладно давайте так оставим все отряд мы собрали собственно ладно я сейчас не буду переходить потому что мало ли что случится с записью О. О, кстати, вот персона 3. значит персона третья. Посмотрим, какие нам, что нам выпадет оттуда. Ты кто? Четырехзвездочник, не знаю такого. Так и еще одна карточка есть. Я ничуть не удивлюсь понятно таких продать можно Это персона но я попробую давать еще две две карточки еще откроем так еще кто-то от, оттуда Добывать кристаллы Вот такие разноцветные да, Тоже очень сложно Это надо задание выполнить О, Опять кто-то оттуда же. Хоть четверки И то ладно Ближний бой вот, вот эти разноцветные кристаллики довольно таки тоже сложненько так -то Достиг Ну то есть их добывать то есть получается у меня кто? Парень в красном, потом девушка, что в розовом вроде, да? и тот сверху парень в левом верхнем углу. То есть вот эти три у меня. Значит, пятизвездочник будет вот этот посередине, а потом слева и справа. Все остальные четырехзвездочники. Нормально. Что ж, давайте вернемся на главное меню. Давайте такая... Нет, меня Вот, сюда вернемся. Поэтому такая вот игрушка, если вы, конечно, любители посидеть, позадротить так, просто время потянуть или историю почитать, то заходите, скачивайте ссылочку. Естественно, я оставляю в описании под видео всегда, чтобы вы смогли зайти играть у нее но будет естественно действовать ограничение по играм которые вы можете сыграть на сайте а если вы естественно не имеете прям ну, заебательские какие-нибудь хакерские навыки то вы можете скачать в VPN скачиваете устанавливаетесь японский IP адрес вы естественно потом можете зайти опять на сайт вам придется Зайти. Ну, перезагрузить там компьютер или что. А, не, хотя зачем перезагрузить, когда ты устанавливаешь соединение, верно. Вот. Вы устанавливаете IP-адрес Японии. Там без разницы, куда он вас там накинет. Там в Саппоро, потом в Киото, Токио, Нагасаки, потом э, в Хоки. Город есть такой. Представьте себе, да. Ну вот. И... Вы подключаетесь к японскому IP-адресу, после вы как бы, закрываете браузер, чтобы перенастроиться на него окончательно браузеру. После вы заходите, ну, потом на сайт непосредственно, и вам там должно быть как бы уже непосредственно по большей части доступно всего. Вы можете заходить в сообщения, потом добавлять в друзья. Заходить в большей части Почти во все Во все игры Которые представлены в каталоге Но я к сожалению Профукал свой момент С VPN Потому что у меня пробный вариант закончился а Крякать я не хочу Слишком сложно зайти. И потом естественно на меня провайдеры Жалуются типа У вас тут обнаружена какая-то такая Ошибка Которая блокирует наш IP адрес Потом мне сложно потом подключиться к, сам, к самому интернету, к своему обычному. Поэтому я как-то больше это дело не практикую, и мне уже это делать не надо. Если бы я хотел, я бы сделал это раньше. Но я постараюсь, по крайней мере, сделать это, чтобы зайти в другие игры. Там их все посмотреть, прочекать про их. И поэтому вот, так что... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если у вас какие-то есть вопросы по самой игре это и по самому каналу, который вот я вот отвечал в самом начале видео про знание японского и английского. Так что пишите свои вопросы, пишите про игру, я постараюсь на все ответить, конечно же, в мере своей занятости, поэтому играйте в хорошие игры. Если вам нравятся японские, китайские и корейские игры, то смело заходите на мой канал, пишите эту данную игрушку, я в нее поиграю, вам объясню, что да как. Так что, всем всего хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока-пока.